Всем привет ребят с вами антон ларин сегодня у нас подборка крутых детских средств передвижения от которых ты просто офигеешь даже я был в шоке когда увидел это и не мог поверить что такие машины существуют ну а вам ребят рекомендую запастись чайком вкусняшками и присаживайтесь поудобнее также ребят обязательно жмите лайк и подписывайтесь на канал а также я вас жду в комментариях а еще ребят у нас в конце видео конкурс на тысячу рублей так что обязательно смотрите до конца и погнали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 Не представляю, насколько счастливы детишки, которым удалось посидеть и покататься в этой машине. Воу, а это что за малютка? Такие мысли были у меня, когда я ее впервые увидел. Но потом я понял, что на видео в машину влезает взрослый человек. Минутку поразмыслив, я понял, что тачка так-то для детей будет, как реальная машина для взрослых. Вообще она представляет собой Volkswagen Жук, старенькую модель, сделанную под карт. Колеса у Жука большие, в меру широкие, к посадке стоит привыкнуть, но в итоге она окажется тоже очень удобной и клевой. Звук издаваемой машины при езде вдохновляет и добавляет адреналина. Клевый самодельный транспорт. Ничего плохого о нем реально не сказать. Так, а далее нас встречает детский Бугати. на самом деле с тем что он детский я бы лично поспорил но давайте скорее смотреть что же он из себя представляет самый первый Бугати baby имевший заводской индекс type 52 был построен в 1926 году самим Эторе Бугати и его 17-летним сыном жаном автомобильчик представлял собой копию гоночного bugatti type 35 в масштабе один к двум однако идея настолько понравилась публике что Бугати в итоге выпустил аж 500 таких машин новоиспеченная модель baby 2 тоже копирует довоенный Type 35. Однако теперь она рассчитана не только на детей, но и на взрослых. По габаритам вышла следующая: Длина машины 2,8 метров, а ширина примерно 1 метр. Для удобства размещения взрослого водителя педальный узел сделан регулируемым. На выбор представлено три версии авто – базовая, Vitesse и Pure Seng который отличается своими материалами. Самый легкий вариант рассчитан на 230 килограмм. Этот электромобиль не только хорош внешне, но и по своему функционалу. Он имеет несколько режимов езды – детский, взрослый и скоростной. Максимальная скорость достигается на скоростном и равняется 70 километрам в час. Как только наступает теплая пора, люди сразу же выходят к морю и начинают проводить там довольно большую часть своего свободного времени.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 Ого! Вы только посмотрите на это чудо, буквально выезжающее из горизонта! При первом просмотре мне показалось, что это настоящая ламба, и я уже собрался закрывать видео, как только пригляделся и осознал, что это, блин, настоящая детская игрушка, однако сделанная под реальную. Здесь вам и чуть ближе к настоящей были соблюдены все пропорции и элементы всех частей, начиная от фар и заканчивая багажником, лакшери-салон в красном цвете и, конечно же, фирменные открывающиеся вверх двери. Я раньше и подумать не мог, что все это можно запихнуть в обычную детскую игрушку. И к тому же сделанную самостоятельно одним обычным парнем. Зачастую я замечаю в таких машинках отсутствие кожаных сидений, неудобные рули или управление в целом, какие-то неровные детальки и тому подобное. Оно так-то нормально, ведь делается своими руками. Но здесь все как будто по фэншую, как будто это заводская модель. Ух, какой создатель молодец. Просто красавчик. Фуф. Если вы думали, что грузовики не могут быть такими же крутыми, как и легковые машины, честно признаться, я тоже так раньше думал, то вот вам потрясная модель, которой нет равных. Первое, что у нее бросается в глаза, это, конечно, дымящиеся трубы. Вы только зацените, как здорово они сделаны. Создается ощущение, что это какое-то мощнейшее средство передвижения, вырабатывающее немыслимые объемы дыма. Другой фишкой грузовика является то, что к нему при желании можно прицепить любой груз. Главное, чтобы тот не сильно превышал вес самой машины. Совсем таким он справится на раз-два. Создатели не сильно старались сделать его похожим на реальный. Я имею в виду именно детализацию всяких элементов. Но как мне кажется, оно тут и не нужно. У него совсем другая задача, более практичная. Я бы подарил такой своему ребенку и просил бы его помогать мне на даче с перевозкой инструментов с бревнами. Ну а что? Надо же куда-то девать потенциал этого грузовика. А здесь у нас мини-копия мини-купера. Как вам такое? Так не просто мини-копия простого купера, а копия тенингованного купера. Вот это уже прикольно! Итак, как всегда, давайте начнем с колес. Установлены очень большие диски с крутыми дисковыми тормозами, которые видно в дисках. Также здесь, как и в остальных тачках, есть гидравлика. Очень крутой и злой обвес. А также очень крутой стильный выхлоп и просто пипец какой крутой и большой спойлер. Мне кажется, что еще бы чуть-чуть и он бы был больше за саму машину. Она, кстати, сделана в крутом дизайне. На задней части есть пленка с раскраской под цветочки. Короче говоря, одним словом, бомба. Так, а это у меня прикольненький детский пикап, который, судя по всему, в Тихарика забрал сам создатель и пошел на нем наматывать круги. Хоть будь такой рядом со мной, я бы поступил так же. У модели не выделяющийся черно-желтый окрас, маленькие колеса, на которых не выйдет гонять по бездорожью, но очень приятное и легкое управление, с которым по городу ездить одно удовольствие. Также нельзя не обратить внимание и на довольно просторный багажник, куда могла бы поместиться не одна сумка посадив такой пикапчик ребенка и дай ему почувствовать себя взрослым. Будет что-то перевозить, учить правила дорожного движения, стараться управлять машиной ровно и четко. Вырастет настоящий семейный пацан на пикапе так далее идет еще один супер мини-кар. это копия porsche 962 это гоночный автомобиль для автогона группы c компании porsche называемый доминатор долгое время доминировал на трассах гонки получив 31 победу в 84-94 годах была изготовлена 91 машина с корпусами из кевлара но это конечно же про настоящую версию кара а у нас мини копия и так она без крыши просто иначе никак не попасть в салон автомобиля мотор расположен сзади водителя слева эта машина какая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 Слушайте, мы с вами за сегодня уже много всего повидали, но эта модель просто нечто. Вы взгляните, на каком забавнейшем скутере по дороге рассекает паренек. Выглядит сам скутер, кстати, очень даже прилично. Был сделан в необычном бирюзовом цвете, оснащен мотором на бензине, способным подтолкнуть его вплоть до скорости в 50 км в час, а также довольно удобным сиденьем. Взрослому парню или мужчине на подобном было бы не камельфо, но все равно прокатиться можно с ветерком. Ноги, правда, будут растопырены как следует, но и в этом можно найти свой кайф. Не знаю, мне он очень понравился. Захотелось погонять на подобном по дороге на даче. Прикиньте с утреца на таком до магазина и обратно сгонять. Вот у будет. Что вы знаете про драгрейсинг? Вот я в детстве очень увлекался этой темой и просто обожал смотреть различные видео, слушать истории или даже наблюдать вживую. Как я понял автор этого видео, схож со мной во мнении о том, что драгрейсинг это супер круто и интересно. Именно это и сподвигло его придумать собственную детскую тачку, заточенную именно под него. Он придал ей оранжевый окрас, добавил некоторое число ярких наклеек, оснастил машину мощнейшим для такой игрушки движком и поработал над коробкой передач. В итоге вышла реально презентабельная машина, готовая побеждать всех и вся на траке. Да даже тот же салон он сделал прямо как в таких машинах. Сплошные жесткие каркасы и ничего лишнего. Просто комар носу не подточит. Красавчик!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 Также с разных сторон наклеены прикольные изображения. Работает на двух скоростях и может ехать со скоростью до 5 миль в час. Специально для любителей раритетных тачек я добавил в этот выпуск красавца Jaguar E-Type. Это модель 1961 года, которая получила свою первую реставрацию спустя 45 лет. Сейчас мы можем наблюдать миниатюрную копию, которая уже обзавелась кожаным красным салоном.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 Ну а далее у нас мини-копия автомобиля Корвет C7. В реальности это очень крутая тачка, а ее мини-копия ничем не приметная, ну как минимум была. Настоящие кулибины из Америки сделали просто конфетку с этой машины. Итак, на нее установили очень крутой обвес с расширениями. Также прокачали электродвигло, теперь она может делать бирнаут. И самое главное, так сказать вишенка на торте, это турбинки, которые торчат из-под капота. Ну и самое главное, ее занизили, теперь она в несколько сотен раз выглядит круче, не так ли?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 Да, честно признаться, я отлично его понимаю. Когда делаешь даже самые простые вещи, но самостоятельно, ощущаешь это совсем иначе. А при виде этой игрушки на ум сразу приходит одно лишь слово – «мощь». Мне кажется, что оно просто идеально описывает всю суть данной машины. В первую очередь речь идет, конечно же, про эти огроменные колеса. Широкие диски были обернуты в высокопроходимую резину, что добавило модели сцепления и уверенности на дороге. Для устрашения врагов же ее оснастили клевыми наклейками и в целом здоровским кузовом. Спереди у трака находятся два ярких фонаря, освещающих дорогу в темное время суток. Все это дело окутано нарисованным пламенем, что добавляет еще больше антуража. Трак выдался реально клевым. Автор от меня получает такой же большой лайк. Тачка GMC, что я вам сейчас покажу, вообще не похожа ни на одну предыдущую. Она имеет крайне нестандартные колеса в стиле Specialty Forged, перенастроенную систему радиоуправления, ремни безопасности и клевый раскрас. Кстати говоря, насчет управления при помощи пульта. По желанию машину можно поставить обратно вручное. Это очень крутое решение создателей, ведь с такими вариантами управления на ней сможет прокатиться даже самый маленький водитель. Когда я смотрю на все эти большие детали, на крутые амортизаторы я осознаю фишки, которые у нее есть. Представляется пройденный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 Следом идет известный минивэнчик от Volkswagen, из которого торчит одна лишь голова водителя. Да, выглядит это, мягко говоря, прикольно. Мне такая тема сразу напомнила вот эти вот, знаете, игрушки, в которых сидел человечек, которого еще можно было вдавливать что ли вовнутрь, а он обратно высовывался. Но сейчас не об этом. Вернемся к самому Volkswagen. Тачка вышла супер шустрой. Она еще, кстати, не является завершенным проектом, как заявляет ее создатель. Он пока думает, какой именно окрас ей придать.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 Зацените эти крылья, эту раму, эту подвеску, установленный на капот мотор, красивые гравированные колеса. Просто бомбезный вариант для того, чтобы кадрить всех девчонок во дворе. Эффектной особенностью этой модели является то, что залезть в нее нужно через крышу. Да-да, она снимается и только так человек попадает вовнутрь. Как по мне это совсем не минус, а наоборот ее очень крутая фишка. Многих бабушек с дедушками прокатить не выйдет, но все же мне такой тип дверей раньше нигде не встречался, даже в игрушках.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 Экземпляр получился крутым, с этим не поспоришь. Эх, вот бы в моем детстве было что-то подобное. Напоследок я решил показать вам еще один карт, однако на этот раз рассчитанный под дрифт. Это классный корвет, который кроме того, что шустрый, еще и очень легкий, а также простой в управлении. Все скорости переключаются отдельным рычажком, педали большие и комфортные для юного дрифтера, а эргономичный дизайн позволяет набирать скорость в считанные мгновения и четко входить в любой поворот. В этом заслуга не только автора идеи, но и правильно подобранных компонентов. Хотя это получается тоже заслуга автора идеи. Ну да ладно, интересно было бы понаблюдать за этой машинкой в гонках на ровной дороге. Думаю, у нее там были бы тоже вполне себе неплохие шансы на успех.